Inflexible ⁇ это команда разработчиков, которая сможет создать твой собственный игровой проект по Гаррис-моду. Они возьмут на себя всю техническую часть создания сервера, от установки скриптов до загрузки готового проекта на хостинг. Они работают исключительно с лицензионными материалами, а также имеют безупречную репутацию и предоставляют свои услуги по демократичным ценам. Ссылка на группу этой команды будет находиться в описании. Заходи и создавай свой проект. Всем привет! Заждались новый ролик по Гаррис-моду, а он уже тут как тут. Сегодня мы играем также в гарри Mod, но на сервере ArtresRP, айпишник его будет в описании, заходи и присоединяйся. В принципе, можем уже начинать, бля, чуть не забыл, вы показали в прошлом ролике, что вы просто молодцы, мне очень приятно смотреть на положительные комментарии и огромное количество лайков под моими видосами, спасибо. Так, что там у нас, чуть больше 20 секунд, ну да ладно, можем занять хронометраж. Короче, дело такое, сидя вечером дома у себя, я думал над тем, как попасть в тренды на игровую тематику, потому что другие тренды мне просто закрыты. Поскольку максимум продвижения этих роликов от меня это просто скинуть в мою группу в ВК, где просмотров не особо-то и много набирается, то я прошу о помощи свою аудиторию, которая смотрит меня почти каждый день. Поэтому я прошу вас залайкать это видео настолько сильно, насколько это возможно. А уж поверьте, вы это можете сделать. По прошлому ролику и по остальным прошлым видосикам вы это показывали уже не один раз. Также не навредит огромное количество комментариев зрителей но естественно они должны быть с каким-то смыслом в общем думаю вы меня поняли и вы мне поможете с этим делом сразу приношу извинения за то что я затянул вступление теперь мы с вами можем начинать играть у меня тоже идет Камчат, сажайте его сажайте. у меня тоже идет Камчат. пиздец мусора вообще не работают ну, товарищ мусор, так сказать, вот. А может, я да, если я выстою, то стрельни, но не мне, а ему. Не-не-не, в... стреляй тогда, да-да, стреляй, но не мне, а ему в колено, давай. Да, не, блядь, ты меня, да блядь. нихуя, полиция за это не стреляет. Точнее, мусора, товарищи мусора не стреляют за это. Да ладно, хули нам, цыганам, как говорится, я возьму, стану сейчас с этим... Долбоебам наемным, Пиздец, как с ней стрелять? Она одиночными стреляет. Пиздец, да, блядь, заказ пропал, да, сука, я рот долбил, блядь, кто эти заказы делает. Пиздец, да, что это такое? Ну как убить, блядь? Вы ч ⁇ блядь? Че ебру ты, что ли? Как, блять, не убил? Я ему в голову нахуй стреляю. На монтаж этого фрагмента было потрачено 5 бутылок Балтики 9. Короче, сейчас тут будет такая интересная разборка, но для начала предыстория. За мной бегал мент, вы это сейчас все увидите, и мне ничего он не говорил. Просто молча за мной бегал. Напишите в комментариях, кто из нас провели он. Ебать, мусора, блять. Охуеть. Давай, стреляй по мне, блядь. Ну шо, как, блядь, побегал за мной? Товарищ мус, ну ты давай это, решай там скорее, как говорится. О, ну заебись, а пахнет пыся, как говорится. Пушку, пушку надо, пушку надо. Давай. Да что ты делаешь, ебать, объясни мне, блядь, что ты творишь, нахуй? Какое, нахуй, неподчинение, ты ничего не сказал, блядь? Охуеть можно. Развязывай меня, блядь, ты молча меня подошел, завязал в наручники, блядь, клоун, нахуй. Да какой, ты мне ничего и не говорил, ты молча за мной бегал, блядь, в чем проблема? Давай развязывай, сейчас админа позову и пизда тебе, блядь. Это не совсем он, конечно, но ладно. И все целью этим оружием, чтобы... Оружие на один заказ. Охуеть, мне Барретт дали, чтобы бонус... Ё-моё! А где оно находится, кстати? Вот этот, что ли, бизнесмен? Лол! Три минуты дается нам на заказ. Вот, сейчас мы его бахнем, попробуем. Я не обещаю ничего, то что я даже... Я не знаю, пробивает ли Барретт вот эту вот херню. Но я постараюсь что-нибудь сделать интересное. Так, Ты ничего не видел. А сейчас, короче, перематываете На 10-20 секунд назад Смотрите, как я это все делаю Как я сажусь, видит ли мне кто-нибудь Из NPC, PRP, NPC На этом сервере тоже могут быть Свидетелями, если они тебя видят при Каких-то криминальных действиях, то это Действия при свидетелях, вот Меня видел только мой заказчик И я думаю, то, что если заказчик Видит, как киллер делает свою работу То это вполне нормально Он за это деньги отдает Но тут меня решили дети обиженные забрать на разборку. Смотрите, что с этого вышло. И да, в Ангу я чуть-чуть спизданул им на разборках. То, что я сидел не конкретно там посередине, а в уголке. Тут как бы... Ну да. Я виноват немножечко. Но все равно суть не меняется. Там меня все равно видно не было. А, оружие что, забрали у меня? Блин, ну ладно. Первый заказ есть. Ну что? Я это... Жду приказаний. Да, сейчас... а. блин мне очень нравится система а, это с а, там, куда есть, Чего? Нормально. я короче жду этих приказаний да, да, При да, каких свидетелях что-то несешь? Чего? Там были люди. Тут. И заказывать. кто тебе сказал то, что это я вообще заказ выполнил э, я по нон Но по НРП ты можешь ты, своей маме говорить. Мне вот, мне как бы похуй вообще. <с ты если начинаешь мне подходишь после того, как твоего друга убили типа и рассказываешь Это мне не то что мой друг, да мне знаешь как бы похуй можешь оправдаться не оправдаться мне вообще не интересно я стоял там никто меня не видел кроме заказчика а заказчику как бы похуй заказчик он а, и да, заказчик да, да да сейчас погоди, Угу, угу. Никто не видел, Просто было, ты не до первого не... попавшегося наемника доебаться решила на него типа свалить. Угу. Пиздует сюда слитый. Но Плюс, в, в, смотри, нюанс какой. Я как только выстрел сделал, увидел надпись «Заказ э, выполнен». Я сразу же оружие убрал, и ко мне никак не докопаться, в принципе, здорово. Привет. Я сейчас его, короче, солю быстренько по тезисам, и я пойду дальше играть. Заебись, блядь, меня опять кто-то тэпает. Кто ты, меня тэпнул, ты блядь? Ты дальше не поиграешь, погоди. Секунду. Заебали школьники, которые угрожают мне. Вопрос. Типа, да. ты сделал, ну, типа, ты выполнил закат в улице, где стояли амбиси? Ну, ну, типа, где они стояли? Где они стояли? Где вы были вообще? Смотри. Смотри, где я был. Сейчас, вот как бы сюда мне допрыгнуть? Вот, туда, туда. Туда, как мне допрыгнуть? Так вот, тут Давай сейчас на место NPC стану, посмотрю, видно ли мне кого-нибудь тут в уголке. Стань на место NPC, посмотри. Ну а я тебе о чем? Я что, че, долбоёб, что ли, стоя стрелять на виду у всех? Алло, что, доебаться решил и теперь не получается, да? Чё ⁇ молчишь-то, блядь? Ч ⁇ ты сразу замолчал так? А че тебе надо, алло? Да, действительно, что мне надо? Это же я подал бы на то, что меня убил киллер, и притом он убил меня без свидетелей. Это же я потом отнял у киллера, у админов время, еще потратил свое. Действительно, что же мне надо? Знаете, за 2-3 года пребывания на Ютубе в Гаррисмоде, в частности, я уже привык немножечко так терпеть просто такой тупизм горис модеров я вот знаете заметил, ни в одной игре нет такого смешного комьюнити одновременно смешного и одновременно глупого, есть среди них конечно нормальные ребята, но все же там всякие охотники за самописом там за хорошими серверами ну это говноеды еще те по определению их просто бить скалкой по башке надо в принципе не более и в детдом сдавать как можно скорее, ну не будем о плохом будем охуевым продолжаем играть да здорово Ну что, слушать а. я... Так, у меня очень хороший заказ, что где-то 50 тысяч. Хо я себе? Вам... Я час. вам, да, я вам первую сумму отдать. Я вам 25 тысяч сейчас, по и после уже выполнения выполненного задания я вам дам еще 25 тысяч. Угу. Идете меня позвонить, я вам дам. Его зовут э, Дмитрий Ян. Он владелец некого гей-клуба, он находится на шестом этаже, пятиэтажки. пятиэтажке, ну вот. Он не пустил меня туда, я бы хотел, чтобы вы с ним разобрались. Угу. Mm -hmm. Ну попробую. Значит, пятиэтажка это, Да. да отель, да. отель, я понял. Значит, пойду сейчас посмотрю, что там да как. О, заказик серьезно подъехал, надо не облажаться и подойти к нему основательно. Времени у меня нету по ограничению там, и в принципе я могу подлечиться. Здорово, пока заказ не могу сделать, я занят. Пойдем сейчас поищем какие окна, чтобы хотя бы примерно понимать куда идти. Вот оно как. Скорее всего это и есть вот эта хата. Ну ладно, ладно, ладно, ладно. Камера Тулган блять нечем меня ломать короче дверь вообще нечем пиздец ну делать тогда пойду попытаюсь что-нибудь придумаю. винтовка тут не потянет он закрыл все окна придется пробивать чем см 16 охуенной пушкой блять Здрасте. No, okay. я это вступить хочу да, я, ну, как сказать, только начал вообще смотреть аниме. Замечательно, замечательно. замечательно. Да? Я вот слушаю. Алло? Не, выполнил заказ. Он там был Все, один. Подходите. Хорошо, подходите к въезду в город, я вам отдам вашу... Отлично, Зай... хорошо, хорошо, хорошо. Вторую половину. Всё, заказик я выполнил. Бояться больше сейчас нечего. Так, ну ладно, въезд в город, нужно забирать вторую половину. Но он там один, короче, был, вот, анимешный, как сказать. Вот, вот. ваш... ваш... О, отлично, спасибо за сотрудничество, если что, обращать. Ну вот, собственно, заканчивается видосик по киллеру. Вот, не сказать, что я над ним прям жестко старался, так как, например, над револьвером первым, над револьвером вторым Но усилия все таки кое-какие приложила одна, сука, вот эта вот шкала с индикатором моего подхёрта Она заняла больше времени, чем, не знаю, любой видосик любого грисмодера в наше время Играл я на сервере Artros RP, мне понравился очень сервак ну, правда, без, без держа, говорю, мне понравилось там играть абсолютно спокойная такая атмосфера нету агрошкольников всяких ну это два единственных случая на разборках были и то они вели себя спокойно более-менее пусть были и неправы единственная мелочь которая не понравилась это то что при заказе уже когда ты берешь на кого-то там заказ я начинает тикать таймер там две три минуты бывает даже полторы тебя отводятся на то чтобы выполнить его ну а в общем все реально хорошо мне Правда зашел сервак, айпишник в описании, если что будет, заходите, играйте, проводите свое время тоже на Артрос РП, а мне уже пора идти делать новый видосик, всем пока, подписывайтесь на канал, там лукасы ставьте, комментарии пишите, ну давайте попробуем как-нибудь вырваться в тренды по игровой тематике, все-таки 80 тысяч, а я всего лишь там был один раз.